Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Как с названием видоса вы поняли, я отправился в Чернобыльскую зону отчуждения. Этот раз я пошел с Сашей Криосаном. Многие мне писали в комментах, сходи с Криосаном, сходи с Криосаном. И вот мы вместе сходили с Криосаном. Ролик получился очень крутой. Выйдет два ролика с зоны с Криосаном. Но проблема в том, что у меня под линзу в камере попала какая-то мусоринка или пылинка. И так, знаете, визуально это было незаметно. В камере нет у меня экранчика и... У меня просто два видоса, будет вот такая точка жирная во весь экран Поэтому я вас попрошу, ребята, постарайтесь не замечать вот эту точку Потому что ролик сам по себе очень крутой Всю дорогу нас преследовала полиция Она нас за спойлерю, не поймала, но было реально очень напряжно Был тяжелый поход И на самом деле один из самых крутых походов Не буду ничего, ребята, спойлерить Всем приятного просмотра Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер В общем, очередной поход у нас в Чернобыльскую зону отчуждения Сегодня, как видите... Мы идем с Сашей с канала Киосан. И Дима, Дима, ты у нас типа проводник, да? Я супер крутой проводник. Честно, я вот видел некоторых проводников, так без обид. Ну, вообще время покажет. Но пока что ты мне кажется самым стрёмным проводником, который у меня был. Может быть, может быть. Но мы получим эффект на выходе. Ну, как говорится, это, время покажет. Короче, где мы выбросились? Мы выбросились по десятками. В секретом месте. И дальше мы шуруем вот в ту. В Лесиске, там мы проникаем в Чернобыльское зону и идем дальше. Ну что, ребята, мы подходим к колючке. Со стремным проводником. Со стремным проводником. Его, видимо, очень задело, что я его назвал стремным проводником. На самом деле у Димона много опыта. Наверное, даже в разы больше, чем у меня. Хотя я уже не помню, сколько раз был в зоне. Но, знаете, когда ты что-то привык делать, ты что-то умеешь делать, ты как бы делаешь это по-своему, а когда приходит другой человек и совсем по-другому делаешь, ты думаешь вроде, нет, я бы сделал типа по-другому. Поэтому ну, типа, я назвал его стрёмным проводником, а вообще, ну, типа, надеюсь, нормальный проводник, он просто видите, пока что, что, что выглядит стрёмно. Что скажешь свое оправдание? Слушай, я не знаю, куда дальше идти. <смех> <был в> <смех> <смех> Почему? Может быть, мы в зоне, а может быть, мы в Житомире. Мы приехали в зону? Окей, я я понял, зону? это прикол, это ментам надо говорить, что мы шли... Чернигов, попали в Чернигу. Кстати, когда ловят, они задают очень грамотный вопрос. Говорят, а типа хлопцы, вы знаете, да вы знаходитесь? Сейчас идет небольшое усиление зоны, отчуждение. Идут на территории зоны какие-то учения. Что это за учения? Они сюда с белорусами, да, там Слушайте, Там конфликт с Белоруссией какой-то напрягается, потому что Путин может вести войска в Беларусь. А украинцы этого боятся. И они, короче, усиливают границу. И поэтому отправили сколько, 20 машин? Я, короче, не видел ребят, но мы сегодня, когда встретились, ребята говорят, что, ну, перед тем, как я приехал, 20 машин на гвардией ехало, ну, больших грузовиков, типа. И, по идее, сегодня в зоне вообще просто лютая лють какая-то будет колючка ребят колючка нет нет нет вот если нас повяжут то все скорее именно здесь что Серега? ну типа да если есть я... стрем или у тебя нет уже не, стрема? нет я не боюсь я знаю что мы живы будем я да. больше ничего не боюсь какое-то легкое волнение разве что присутствовать я прям что боюсь то я бы не сказал если сейчас зайдем нормально значит все будет хорошо Зернобыль ждет надо в родные края мой рюкзак нарушил 46 часть первую Чисто. на данный момент Серега и Саша еще не нарушили. 46 часть 1. Но я вижу поползновение. Ой-ой-ой. Все. Все, ребята. 46-й часть 1. Я уже даже не помню, какой раз. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что взаимодействуете с искусственным интеллектом буквально каждый день? Например, когда вы заходите в поисковик, он вас понимает с полуслова. И с каждым годом он становится все умнее и умнее, благодаря инвестициям в подобные технологии. Я признаюсь честно, в подобных вещах разбираюсь очень слабо. Но есть такая компания, как Avalon Technologies, которая можно сказать, собаку съела на таких вещах, потому что инвестирует в подобные технологии и зарабатывает, и позволяет зарабатывать их инвесторам. Пока не поздно, ты можешь стать одним из 130 тысяч инвесторов, пройдя быструю регистрацию по ссылке в описании. Выбираешь тариф и получаешь минимум 1,3% прибыли каждый день, уже сегодня. Проверь сам по ссылке в описании. Вот, ребята, мой аккаунт, я уже вам неоднократно его показывал. Можно сделать вклад как на 24 часа, 7 дней, 14, 28. Я, конечно же, буду делать большой вклад на 28 дней, например, 25 тысяч. Создать депозит. На 14 дней я сделаю депозит в 10 тысяч рублей. Ой, случайно тысячу нажал. Ну ладно, тогда на 7 дней сделаю 16 тысяч. Вы, ребята, тоже можете себя попробовать в инвестициях. Начав всего со 100 рублей, можете сделать вклад на 24 часа. Но помните, что все вот такие финансовые моменты, нужно к ним подходить с умом. В общем, ссылка, ребята, в описании. Может, безопасно идти по этой дороге? Ну, мы, я лично по ней много раз ходил. Я думаю, что. Все да. четко, да? Скорее всего, да. Тут не ездят. Я думаю, не ездит иногда. Посмотри, где состояние. Я... Она заросла. Сделал решили привал. Сколько мы прошли километров? Это да, где-то 10, наверное. Где-то 10. В общем, жарко сегодня. Вот сейчас как-то удивительно. Ночью очень холодно, днем очень жарко. Я вот одел куртку, уже снял ее. Сейчас пока до. Дай... Вони чуть, -чуть это да, да, жарко я очень. Попал. Ну, Тем более зимой, рюкзак, смотрите, зимой. какой большой. Ночью куда веселее ходить. Ночью не так жарко. Ночью может быть холодно, но когда идешь, вот этого вообще не ощущается. Тебе, кстати, когда больше нравится ночью или днем ходить. Ты знаешь, и так и так классно. Мне днем жарковато. То, минусы, то жарко, то холодно. Не, когда идешь, зим... зимой это лучше, не так холодно. А вот э, летом всегда жарко. Лучше, ну, потерпим. Ну да. Нам это уже не привыкать. Продолжался, ребята, непонятно, какой уже час нашего похода. Сделали такой привал, это ключевая точка, мы в ней получили небольшую посылку в виде трех пакетов с едой. И сейчас нужно их распаковать нам по рюкзакам и выдвигаться дальше. Ребят, как классно, когда не нужно это все вести на себе, нести 30-40 километров. Когда у тебя спина отдыхает, и ты просто идешь себе в наслаждение. наслаждайся этой прекрасной природой, этой осенью. И определенные люди тебя доставляют вот это все. Спасибо. И компания за то что привезли нам сюда эти пакеты и не пришлось их тянуть на спине переходим ребята рельсы дима здесь может кто-то быть давайте тогда быстренько переходим все ребята вон уже забор который отделяет припедскую зону просто от чернобыльской вот старая заброшенная кпп а вот мы, мы уже идем по Припяти. Да, ребята, в который раз я уже возвращаюсь в этот город. А атмосфера этого города продолжает меня удивлять. В общем, ребята, пришли в такую хату. Визуально здесь креосан да, еще ремонт не делал. Супса. хочешь я тебе докажу? Блин, я хотел ситуации. раньше это сказать, но ты, короче, сказал, доказывай, доказывай. Смотри. Видишь, что это за запи записи сталкера? М -м -м. И смотри, сейчас ты увидишь. Вот, ребята, напишите в комментариях, что это за ерунда. Татьяна Козлова. Думаю, это не знаю, что это такое. Ты знаешь их? Нет, вообще никого не знаю. Да, вот здесь ну, это здесь вот у Виталий кон... Сусанин. Виталий а... Сусанин это Сус. Сейчас Брит еще конкретно Сус Это точно он, его Я Виталик стал... зовут. Во, самая Сус. первая страница. Просто Сус. мало кто знает, что Суса реально Виталик зовут, он там то Кириллом, да. то Коля представляется. То да. да. да. Сашей. Ну, по-разному, ну, наверное. На самом деле. Самом... Его зовут На самом деле Супер Сус. И Супер Сус служил во Вьетнаме по Черниговам. Хотите посмотреть, каким <тас> фонариком пользуется Серега Трейсер? Это вообще мощь. Неткор? Или как он называется? Неткор. Да. Нет Смотрите, какой он вообще ядреный. Главная мощность. Такой... А ну, уруби, уруби на что он способен. Он ну, Смотрите, ну пусть врубай все равно. Ё-моё, вы видите? А как ты сразу, ты задерживаешь сразу максимал? Ну, да, там типа одна кнопка и много функций. Это, меня... это вообще жесть. Нет, ну, Ух, периода, ничего себе, да, да. это что? Ё-моё. Серёжа электричество, привет. Ребят, вы даже не представляете, это, насколько он на 1700 мы... люмен, а этот на 12 тысяч люменов. А что за фонарь? Это феникс. Не то, он весит, блин, и убить можно. Если в следующий раз на меня... Это реально солнечный свет. такой уже на улице будет видно Да, это вообще, это сумасшествие, ребята. Он нереальный какой-то фонарь. Ё-моё. Диоды, на первый взгляд, обычные, но лучше на них не смотреть. А ты центральный такой лупает, или ты все сразу вырубаешь? это я центральный еще не включал. А вон, вижу... А, центральный типа. Ребята, Стука... ребят, ребята, мы в Припяти все-таки. Вот просто центральный, вот центральный. О, моё! <свечу> Слышь, испытать было где-то. Это вообще-то звери. Мы можем где-то с крыши лучи такие попускать. Если да не не, не, в Припяти это дичь. И нас тут повяжут с таким фонарем да, моментом. На мы посветим и уйдем в другое место. Я думаю, ничего страшного не будет. Это не будет. можно где-то у Бабмаша влупить. Там не так страшно. Можно. И я вам скажу так. Если в следующий раз придут волки в нашу квартиру, мы просто То я и убью светом. этим светом. Мы просто к лучом, солнечным лучом Лучим, этим проживаем. Выждем, выждем! Лазаем. Решили немножечко перекусить вот такую вот пюре мивина сделали себе. И в хате суперсуса, что нужно в хате суперсуса кушать? Только колбаску. Только колбаску. Фирменное блюдо супер суса. В общем, ребята, всем, кто кушает, приятного аппетита! Я знаю, многие при просмотре роликов кушают. Поэтому приятного аппетита вам и приятного аппетита нам. М в общем, ребята, идем сейчас в хату Криосана, посмотреть в каком она сейчас состоянии. Дождались такого уже полубрака для того, чтобы наверняка не было экскурсии, но все равно присутствует риск встретиться с охраной, может они вечером какой-то обход делают и так далее. В общем, сейчас максимальный стелс включаем и аккуратненько передвигаемся в хату Криосана. Я, кстати, там еще не был. Никогда и вообще не видел, как она выглядит живую. Интересно было сейчас посмотреть ее состояние. Подошли уже к хате Криосана. полю вам место. Саша разрешил, потому что место уже, в принципе, запалено. Ты только на карте не покажешь. Не, на карте не буду показывать. Само место среди сталкеров уже очень запалено. Табличка с фамилиями жильцов этого подъезда. Сразу такое палево. Какие-то туристы здесь оставили свой газовый баллон. Мы уже находимся на нужном этаже. Я, кстати, тоже ожидал, что все будет куда хуже. В общем, как видите, ребята, диван есть, мебель есть. Мусор, в принципе, здесь даже чище, чем в той квартире, где мы остались. У Суперсуса? Ну да. У Суперсуса всегда грязно было, так что это нормально для него. Я понял. Не, ну там У это же не всего говорит о том, что Сус мусорил там. Ого! Было. Кто-то конкретно бухал. Регу... Регулярно Регу... кто-то тут. какой-то пербок. Да. Хата Криасана оказалась в достаточно неплохом состоянии. Я... Я ожидал, что все будет куда хуже, потому как... По рассказам сталкеров знаю, что сюда многие ходят как на экскурсию. Как видели, в мусорном ведре есть мусор. То есть здесь, наверное, даже кто-то ночевал. Хотя, как по мне, это мега запальная хата. Возможно, одна из самых запальных во всей мире. Ну что, ребята, всем доброе утро. Вон реактор на месте. В общем, у Саши был запланирован проект подсветить 16-этажку. Он это успешно сделал. Я ему помог с монтажом всяких вот этих светодиодных ленточек и так далее, и тому подобное. И... Можно сказать, теперь ночью это все дело будет круто подсвечиваться. Повар Сергей Трейсер приготовил вам мивину. А я просто не знаю. Надо штуку вскрыть. Да, ее нужно сперва нагреть. Или скрыть, а потом нагреть. Давай, давай сначала нагреем, потом вскроем. Но она не бахнет. Или далеко вздутие. А я думаю, ты так вздуется немножко, чтобы она раномерно газы распределились. Мы можем типа со стенную туда сбежать, ну горелка у тебя какая-то вообще супер наворочена. Он Антоке попроще. А зачем вот этот пластик на ней? Он не плавится? Нет. Ребят, что скажете вы про горелки Кобия? Это не Кобия горелка, это была горелка. А горелка какая? Это горелка Антак. Антак, ё-моё. А, на месте с она, она генератором. Вообще вся вот эта система джетбой называется. А да, телефон она. от него можно заряжать? Заряжать я не пробовал. Она такая навороченная, что такое чувство, что тут избишка рядом есть. А, там еще радиатор. Это для того, чтобы типа когда ветер задувает, чтобы типа пламя не болтало еще быстрее. И оно супер быстро нагревает. Горелка с радиатором ел на Ну это точно, это сто процентов. Потому что она сейчас начнет пригорать. Хорошая тушенка? Это украинская тушенка, в принципе, она по не может быть хорошей. Так. какую надо? Французскую брать? Белорусскую. Вот белорусская да. очень крутая. Дима, как эта аббревиатура расшифровывается, напомни. Автомобильное техническое хозяйство. Автомобильное техническое хозяйство 2. Проход, прохид заборонен на территории, объект охраняется. Идемте, ребята, проверим миф это или все-таки похороняется на самом деле. Саша, расскажи моим зрителям, зачем мы сюда пришли. Мы будем смотреть, в каком состоянии тут техника находится. Можете из то, чтобы еще реально восстановить. И если мы типа что-то найдем, мы это восстановим. У нас это делать. получится, Все думаешь? Возможно. Думаешь, получится? Надеюсь. Мне кажется, уже в прошлом году похожий танк снимал. Ребята, я в танках не разбираюсь, но я знаю, что очень много любителей поиграть в танки. смотрят мой канал, и они точно знают, что это за танк. Дима, а как эта машина называется? Как? Пимор. Пимор? Инженерная машина разграждения. То есть она помогала завалы, типа разбирать, или как? Она существует специально до того, в случае ядерной войны дороги в основном транспорт другая штука в общем такая вот ребята инженерная машина разграждения я так понимаю здесь восстанавливать да. очень много чего придется да на самом деле внутри там жуткая картина с виду знаете вот вроде корпус целый а внутрянки никакой нет 62 ну, или... это даже не поднесли нормально для Припяти это даже он чуть не пикает все нормально я звук выключил просто чтобы он не пикал ага. чтоб малево не создавать саш не внутрь Видно, что движка нету, и очень много еще чего нету. С виду вот эта машина выглядит очень круто. Было бы круто ее все-таки поставить, так сказать, на ноги. Я тебе скажу, раз нет движка, значит, не такой он сильно был загрязненный. Радиоактивно. Движок по Движок, походу, нормальный, его сняли. В принципе, знаешь, мародером я видел на Буряковке. Они, в принципе, снимали даже с Джокера, если ты знаешь, что это за машина. То есть они даже с него очень много еще снимали. Им, в принципе, мародерам пофиг, фонит, не фонит. Они снимают все, что ценное. Я думаю, что двигатель с этой штуки-дрюки очень ценный был и недавно разбиралась кстати да еще свежие следы масла и вы видишь недавно с ним катили свежие следы а это Дима, да? это Дима ходит может она конечно сама оторвалась и болталась и кусок оторвали но непонятно но я думаю что специально вряд ли кто то отрезал от него даже резину знаете ребята эту песню говорят не повезет если черный кот припять к нам придет кстати ребята многие спрашивали какая судьба собаки которую мы в прошлый раз забрали с припяти в общем случилось так что она от нас сбежала и можно сказать практически спустя месяц мы нашли о ней информацию и после того как завершится этот поход я так сказать, приду в гости к этой собаке Могу сказать одно, что все хорошо Она нашла сама себе хозяина Она больше не живет в Припяти Ее хорошо кормят, с ней все хорошо В общем, шаровая, живая И после этого похода мы сходим к ней в гости Вот смотрите, ребята, тоже двигатель снят ну, в принципе, что самое ценное в машине Это, скорее всего, двигатель Так, этот раз со звуком, чтобы было эффектно Ну, что-то вообще ноль Не, нормально тут он А ну, же камешком вот этим Ё-моё Здесь опасно, Димон уходит. Все, меняем локацию. Все, сколько там, 130? Э, да, такой тракторенок. Так, а вот этими баками тушили пожар, да, типа? Нет, этими баками очищали Припять, поливали. А, поливали, типа, раз, вымывали все. Ух ты. ты. Он огромный просто. Ребят, посмотрите, какое колесо размеров. Слышишь, Димон, куда мы дальше идем? Я так понимаю, нам эта техника, Саш, не подходит. Да, нет двигателей, ребят. И фонит. Фонит лютая, нет двигателей. Смотрите, ребята, опять пришла к нам эта кошка или кот. Пишите в комменты, спасать еще эту кошку или нет, забирать ее с собой. Ну, я думаю, Будем... раньше здесь была охрана, они ее кормили. А, да. Но мне кажется, ее здесь уже давненько, наверное, нету. А, Димон, зачем а, кабины от Камазов положили на крыши гаражей слева? Чтобы они там отдыхали. Жесть, ребят, вот напиши пизда. Уходим. Палево, ребят, паливо. Охрана приехала. А как мы побежим? Тут забор кругом. А ч мы не хватаем? Сзади выход же был. Подоз. Я не успел снять, ты заснял их? Да. Отлично. А, бегут же шли, не каждый, не все менты. Может у них другая подожди. задача была. очень близко уже возле меня. То по есть? Пока я ждал, пока не перелезут, они сзади были уже. Они еще за тобой? То они, есть... они не бежать, они просто шли. Они релизу. бежали, но ну, они какое-то время пробежали, потом пошли просто, когда увидели, что мы уже да, перелазим. Они ничего не кричали типа по эту... Ну, да. А если они сюда полезли, на капец. То есть, видишь, если бы мы где-то были в рассыпную, кто-то постался и попался бы, наверное. Хорошо, что мы держались вместе. Да. Потому что, если бы мы орали друг другу, мы вспалились раньше. Да. Ну, ничего, пока что все успешно, нужно где-то отсидеться. Самую малость. И... идем дальше искать. дальше идем искать технику. Фу, Это же не первое. Для затея затеи искать технику. Если короче пойдут, предлагаю в яму слезть. Они просто заглянут и дальше пойдут. Я это сработала камера. Я тоже думаю, где-то фотоловушка сработала или еще что-то. Они приехали посмотреть, потому что мы уже там прокрутились минут 10 или пять. Да, а мы 10, минут 10, 10 даже 10 минут были. Там. Как раз они могли бы прийти из КПП или но где мы Уже мы вечер, короче, я не думаю, что это просто какое-то запланированное у них мероприятие. Yeah. Скорее всего, реально камера. Мы уже сидим, наверное, минут 20 и тишина, вообще никого. Я надеюсь, что будет все нормально, но проблема в том, что нам отгородили путь назад. На свою хату, чтобы вернуться, нам надо идти через них. Да, видишь, полиция знает какие-то места Там очень больно, больно А, нога не промокла Промокла немножко. Шесть Я надеюсь, у меня к концу погода вырастет С этого места еще одна нога и мне будет на трех идти проще уже Точно полиция не догонит Которая работает как Димон Полиция здесь работает просто отлично Лучше всех Ну что, ребята, мы около часа посидели Можно было, конечно, еще посидеть, но Нам уже устали задницы сидеть Поэтому тихонько по своим делам, а точнее домой. Что ты думаешь, они где-то ждут нас в засаде? Нет, всё скорее не А что, зачем нам ждать, если они могли сюда прийти и нас тут принять? Ну, они же не знали, что мы здесь сидим. По логике мы скорее дёру где-то дали. Ну, вряд ли. Я надеюсь, что никого нет. Я думаю, что нам все повезет будет хорошо. Погнали. Когда в Припяти светло, именно таким образом передвигаться это самый безопасный способ. Потому что полиция по кустам шариться не будет, но в этом способе есть большой минус, нас очень слышно, но нас не видно. Я уже неоднократно ребята вам рассказывал про Avalon Technologies. В общем, ребята мне просто закинули денег и сказали: Серега, проведи конкурс среди наших инвесторов, своих подписчиков и так далее и тому подобное. В общем, дали мне денег. Я думал, что же купить. За много денег не дали. Поэтому я вот купил, сейчас покажу, 8 вот таких вот, ну тут не 8, ну короче, у меня их 8 Mi-band 5 браслетов. И вот такие вот наушники от Xiaomi. Я, честно, не очень в этом разбираюсь, но. Продавец сказал, что это топовые наушники от Xiaomi В общем, как вы поняли, ребята, будет 9 призовых мест Условия конкурса очень простые: По ссылке в описании по моей рефералке Регистрируемся, вносим от 100 рублей Делаем там вклад на день, неделю Сколько вы хотите, на столько делаете И все И дальше просто по ссылке в, там еще в описании Второй в Telegram переходите мне Туда пишите свою почту, на которую вы зарегистрировали аккаунт, и свой логин, который вы там указали. И все, я потом выберу 9 победителей. Призы, в принципе, у меня на руках. Я гарант конкурса. Думаю, понимаете, ребята, что 8 бендов пятых, они мне нафиг не нужны. Это не такие большие деньги. Это, конечно же, да. Ни iPhone, ни машина, как некоторые блогеры делают. Но эти призы хотя бы настоящие. И я вам их отправлю. Короче, я думаю, условия всем очень понятны. Ссылка на Avalon Technologies в описании. Это спонсор конкурса. Ребят, ну это капец. Посмотрите, что у Сереги случилось с ногой. Банка была на ноге. Вот вам и радиация. Так, чтобы в черно были. Надо Если быть... сравнить от этой ногой, то мышца немножко опухла. Вот видите, здесь все гладенько, типа, аккуратно. А здесь видно, как-то оно так воспалилось немного. Это вот, речь вчера дико прям болела. Ну, перед сном, кстати, вот начало болеть вчера, когда вот мы еще ходили по припяти гуляли. то все нормально было. Перед сном дико болела, сегодня просто болит. Не знаю, да. как я буду выходить с припяти. Ребят, как вы думаете, это из-за радиации такое происходит или просто какое-то заражение произошло? И вообще, напишите, что нам делать в этой ситуации. Решили посетить один очень интересный дом. Я даже не знал, что такие бывают двухэтажные квартиры, смотрите. Просто вот так деревянная лестница наверх. Слушай, насколько я знаю, в советское время не было двухэтажных квартир. Как так получилось, что здесь... Ну, обычно все жили ровно одинаково, но кто-то жил, жил намного ровнее, чем кто-то другой. То есть, ну, были, получается, просто какого-то руководства, типа начальства? Да, просто это не было. Глазки потому что людей скромно, в своих обителях жили роскошно. В этом есть парадокс. Прикольно. Свиду это обычная квартира, которая вообще ничем не отличается от других. Вы видели по входной двери, она такая же, как и у всех. Вот То есть есть маленькое но, это вот лестница да, и второй этаж. Давайте посмотрим. Да, давайте пройдем, посмотрим. Как видите, ребята, планировки, ну, для, для двухэтажной квартиры, не царские. Реально есть вот такие маленькие комнатушки, как вот это, например. Ну, по сути, реально, типичная припятская квартира, просто, что она имеет два этажа. Больше, в принципе, отличий ноль. Похоже на дачу какую-то. Ну да, это из лестницы, наверное, ассоциация у тебя такая. мы на второй этаж поднялись. Мы вчера с ребятами поднимали такую тему. Интересно, сколько лет еще простоят здесь дома? И мы вот пришли к такому выводу, что... Еще максимум, наверное, лет 10. И там наши какие-то потомки уже, в принципе, смогут может, увидеть только по видео на Ютубе или еще по каким-то... Ты так думаешь, 10 лет простоит? Я думаю, 10 лет. А я рассуждаю. думаю, не меньше 30. Я думаю, смотри, они текут, все крыши. Но через 30 Дим... лет 90% домов еще будут целые. Дим, в каком году перестали следить за домами, перестали отапливать и так далее? Вообще за, за городом перестали следить в районе 94-96 года. Ну естественно с квартиры вынесли все намного раньше. то есть это 25 зуб... лет и они уже в таком состоянии. Нет нет нет с квартиры начали. 35 выносить. лет. Не следить за. А за 25 квартирами. да 25. за квартирой они перестали наверное уже в 86 году, когда поняли, что отмыть его нереально. 86 уже выключили это все. Да мы еще потом чуть-чуть отапливали. Прис... отапливались, потом мы отапливались все меньше и меньше. А, а до какого года? 87 м отключили. 87-88. В 88, 88 уже, по-моему, ничего не было. Отопления не было, не было да? Отопления не было. Ну, значит, То больше. 33 года. Ты думаешь, что через 10 лет рухнет? Я дома? думаю, через 10 лет мы увидим новости, что сталкеров завалило каким-то домом. Ну, большинство домов рухнет через 10 ну, лет. Ну, как минимум половина, да. Но 30 половина. вообще не, практически ни один не простый, я думаю. Я думаю, что это будет немножко быстрее, реально, 10-15 лет и. Начнется трагедия. Пишите вы комментах. Свое в комментах, сколько лет еще проживет Припять. Ну, и, допустим, ну, 90%. Пишите просто цифру, пишите именно там 10 лет, потому что, типа, потому что льют дожди, типа, все протекает. Вон, смотрите, мох уже, короче, в квартирах. А, знаю, то есть не не Ну, такие пьет. развернутые комментарии пишите. Да, пишите, почему Припять простоит только 10 лет. Ну, или там, сколько вы считаете нужно. увидел Машины нет Машина там стояла Ребят, короче, мы все Забежали в ближайший дом И будем тут прятаться, потому что это не дело Самое плохое, что они стояли прямо возле нашего дома Если они нас там нашли наши вещи, это капец Они нас там будут ждать Да? Будут ну, ждать бесконечности, если вещи не нашли Сталкерские вещи, сталкеры. сталкеров не нужно ловить, они сами придут за ним. Димон видел его? Что? Димон, ты видел мужика? Нет, не видел. А ты видел? Я видел, спиной стоял, а ты машину В форме? Видел? Футболка черная и то ли зеленые, то ли камуфляжные брюки. И руки в боке. Вот Третья тут. рота. Что это значит? Я только видел фильм Девятая рота. Это как Девятая, только на хуже. Такая по Припяти, да? Только она работает, но она лучшая Полиция работает очень хорошо, мы это знаем. Ситуация следующая. Гуляли, мы гуляли, возвращались домой и возле дома увидели, стоит чувак в черной футболке, в таких типа зеленых, либо камуфляжных штанах. И я его увидел, он стоял ко мне спиной. Саша увидел машину, какого цвета, кстати, машина была. у серого, я не знаю, она стояла, короче, Тимон, знаешь, где машина стояла? А вот туда прям в базу она заехала, ее не было видно в кустах. Когда я уже уходил, я так понял, что вы от машины убегаете, я ее такое видел, мужика не видел. Цивильная машина. Я, у меня, короче, да, цивильно. Максимальное внимание сфокусировалось на этом мужике. Я стою, он спиной стоит, разворачиваюсь и говорю, типа, тихонько уходим. начали бежать, я не слышал. Я вообще не слышал, что вы говорили, я заметил, что вы резко развернулись и назад сразу все понял. Ребят, мы хорошо сработали, я надеюсь, что они без собаки, и нас никто ничего Но не знает. Но проблема, стоит. что они стояли возле нашей квартиры. Они стояли не факт. Может, они смотрели экскурсию. Короче, вариантов быть может очень много. Никто ничего не угадал. надеюсь, очень все будет чисто. Минимум, сидим, ждем. Да, Блин, и... у нас каждый день запал. Ребят, каждый день запал. Как так у можем Потому что полиция хорошо работает. Но ну, мы тогда тоже не, уже оп, не первоходы, так что не ловимся пока что. <с полиция <с хорошо <спрашиваю> работает, поэтому запалы регулярно. Димон, лозунг нашего видео. Ребята, полиция реально очень хорошо работает. Реально очень хорошо. Ну, Ваня она запала. Ребята, мы шаримся по кустам. Единственное, мы вышли на базу АТХ. На базу АТХ все выходят. Реально все. И почему-то в тот момент, когда мы вышли, выехали копы какого черта ну все ребята прошло чуть больше часа мы выходим и идем к нашей хате я надеюсь там уже никого нету потому что ну логически они не могли нашу хату найти мы не шумели сидели тихо не полились поэтому надеюсь Впервые здесь. Впервые я был в шестнадцатом году. Мы спокойно днем гуляли. Если белого дня залазил в самом центре города на колесо обозрения. А сейчас, ну жестко реально. Поняли? Я говорю, что-то они могут там шарить подъезды, потому что кто-то шарился по одному из париков. Но это не факт, что это. Но никогда не надо и подумают, что они такие лохи. Реально, они очень хорошо делают свою работу. Я думаю, если они взяли наш след, то они будут до конца. Поэтому, что мы делаем? Что мы собираемся с вами? Ребят, короче, какая-то жесть. Я думаю, ночью через поле кругом дикие лося орут. Чавелень. В конце концов, ребята, нас упаяла жесткая паранойя, потому что мы все-таки осторожные сталкеры, и мы ни в коем случае не хотим приниматься. В общем, мы решили бежать с Припяти на ночь глядя, но мы не бежали с зоны отчуждения. И будет еще второй ролик. Сделаю небольшой спойлер. Мы будем искать технику, которую можно еще восстановить. Больше спойлеров не будет. Я думаю, вы понимаете, ребята, что следующий ролик с зоны будет очень крутой. Он выйдет не следующим, но он выйдет совсем скоро, потому что Саша между этими роликами еще другие снимал ролики. Ну, и мы, как с ним договорились одновременно выпустить ролики вот эти про технику. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Ставьте колокольчик, чтобы пришло уведомление, чтобы посмотреть первыми этот ролик. Ну, а с вами был Сергей Трейсер. Всем, ребята, до новых встреч. Всем пока!